Тащили бесы в пропасть человека. Он плакал и как Господу узывал, но Бог молчал и что-то мастерил под лунным светом и ничего вокруг не замечал. И бесы сбросили несчастного с обрыва. Он падал вниз и думал, все, конец, но кто-то вдруг к рукам приделал крылья, что ночью мастерил ему отец, и смыл он ввысь. Внизу, оставив пропасть, туда, где мир надежен, светил просто. И понял вдруг, что если бы не пропасть, не смог бы он руками трогать звезд. Не смог бы понимать, что эти звезды, летящие с небес на землю к нам, Небесного отца простые слезы, По всем за лучшим в мире сыновьям.